Доброе, доброе, доброе всем утрой если оно, конечно, таким бывает. Погода сегодня не радует на улице, дубарь минус 8, говорит, моя машина, еще и туман. Но на самом деле утро радостное. Я сегодня, наконец, еду на нашу тренировочную базу, на наше стрельбище, для того, чтобы провести тренировки. Мы какое-то время простаивали из-за реконструкции нашего стрельбища. Сегодня мы вроде как начинаем уже нашу работу и начинаем мы ее конечно с тренировки нашей бурсы, которая с нетерпением ждала начала тренировок, сгрызла ногти по самые локти и очень скучала за тем, чтобы стрелять, как и наверное члены нашего клуба уже с ума сходить начали от отсутствия тренировок поэтому сегодня я хочу начать рассказывать как у нас проходят тренировки ну такой в формате видео дневника, наверное видеоблога о том как проходят тренировки в курсе о том как проходят тренировки мои ну и в общем-то таком вот. в формате буду с вами милицам. Пока еду, попробую напомнить вам или рассказать тем, кто не знает о том, что такое наша стрелковая бурса и вообще, что такое тренировки. Собственно говоря, стрелковая бурса это такой обучающий тренировочный проект наш в глубине практика. Руководит им Олег Наценка. Я являюсь одним из его инструкторов. И идея в том, чтобы системно, правильно, грамотно и качественно обучать наших студентов такому чудесному виду спорта, как практическая стрельба. Это системные тренировки, которые проходят в межсезонье, которые обязательны для посещения. И результат есть абсолютно у всех студентов. Из прошлого года там, несколько человек, не помню точно сколько, не буду врать, выполнили норматив на кандидата в мастера спорта по этому виду спорта. Поэтому очень Хорошо, то, что мы опять возобновляем тренировки, и у нас еще есть все замечательные шансы отлично подготовить людей к соревновательному сезону 2017 года. Ну как это будет происходить, вы посмотрите дальше. Ну вот, собственно, мы уже подъезжаем к нашей тренировочной базе. Кто еще не знает, где она находится, ссылка в описании к видео будет. Но ее место расположение дорога заснеженная, можно получить немножко. Вот учитывая то, что я опаздываю, я наверное буду не очень популярен. Ребята, без меня уже, наверное, расчистили полстрельбища. А я воспользуюсь плодами чужого труда. Так, Здесь аккуратненько. А вот у нас и Владислав Зборанский, руководитель 30. нашего клуба, тоже приехал посмотреть на подрастающую смену спортсменов, физкультурников, комсомольцев. Я... Приехал подыхать свежим повітрям. Что вы думаете, что до восстановления работы а! щодо погоды? Думаю, все чудово. А то, что я бряпався, это не очень. Но, жизнь воно бонтежное. Бонтежное капец, даже не знаю. Все хорошо, сезон відновлюється. стрельба начинается. Будем надеяться, что сезон будет еще лучше, чем в прошлый. будем стараться. Вот, потянулись первые спортсмены тоже. Опоздавшие. Ничего, я тоже опоздал. Вот. Привет. И девушки у нас тоже стреляют. А вот наша главная группа в полосатых купальников. Инструктора, руководитель борцы. А, на меня набегают. Помогите! <связь> кто у нас сегодня? Виталий Печанка. Да, Печенко, шапочек, а, да, да в Руслан, <связь> Филько, Наш инструктор. Вот, пошли дальше, посмотрим, кто у нас тут. А, Он Гриша к себе привет и передает. Дима, Малюта, привет. Наконец-то. Звоняет Наконец-то душа будет петь сегодня красота наша стрельбища звезда радиоэфира. я посмотрела от начала до конца но даже скинула мама да о Сережа, же привет один один Вот так. Привет, привет. Димончик, здорово. Здорово. И наш руководитель. Великий и ужасный. Давай чист. Давай чист, что стоишь. Помогать. Давай, давай, да. Опоздал, отрубатывая, да? Да, да. У тебя два рубежа. Важный момент. Расписывание в журнале безопасности. Даже. Великие чемпионы Украины. Ветер, сколько раз ты чемпион Украины? Два раза. Два раза? Так. И те подтверждают свое знакомство с правилами безопасности. Сегодня мой инструктор Сбранский Владислав, между прочим. Цель нашей сегодняшней тренировки, это просто после большого перерыва вспомнить базу, вспомнить все. Поэтому у нас будет первый выстрел, вынос, какие-то базовые дозарядки, перенос. Можно помедленнее, я записываю. <смех> Резче. То есть одним движением резко. Оп. Пробуй. А. На резкое Сейчас смотрите, Оп. Я смотрю за стойкой и корректирую Сейчас просто такой сигнал там Ап! Скидываешься и делаешь Ап! Ап! Ты стоишь уже в стойке Встань в стойке вот, Потом убери ружье И останься в этой позиции тела У тебя на вскидке должны работать только руки Я в конце, Я же тебе с взял а, хорошо, готовы? Готов. готов? Внимание! 1.35 Реально быстрее. Контрольный это геморрой Я вам право! правый, Я правый, Вот я не делаю, потому что... Уважаемый инструктор, что <говор> за беспредел? Да я так, показываю! Готов? Кому? Кто смотрит? Я смотрю. Конечно, конечно. А С ружье, видишь, какой танк работает. Да, <свист> я, <свист> я понимаю. Сейчас раз, два, три, да? Раз, два, три, да, с переносом ну, нет, работает. С переносом к нижним? Не-не-не. Здесь зачем? Здесь крупная дистанция, ну, здесь опа а и все. Угу. То есть... Все готов? готов? Внимание. Так, первый один десять и мисс был. Второй десять один. Ну, единая стоит 1.06, 1.37. Так, все готов? Готов. Внимание. Который можно сравнить, заряжаем По таймеру? Да. 8, просто в магазин загнать без. 8 загонять и делать. Результативно. <клышит> ну то даже быстрее мне загнать 10. <звы> интересно, вот посетил следующая практика. <с och> Я себе купил пневматику для самообороны. Вот мне объяснили, что это очень хорошее средство. Флобер мужского... надо было брать. Ну, Флобер то у меня как вторичка. Если а. заклинит пневматику... А, я слышал, что для Флайберия разрешения надо. Это очень большой калибр. Да, все верно. Да, да, громко. Главное психологический эффект от выстрелов Флайберия. А Он громко стреляет. А, а, а какое останавливающее действие? Чтобы... Пулька маленькая, скорость большая. Очень большое останавливающее действие. Я теперь правильно понимаю, ни одна белка на тебя теперь не нападет. Вот, это вот... Карина. Вот. Скажи, когда ты первый раз ружье в руки взяла? или вообще? Ну вот свое вот когда ты начала стрелять, тренировала. Ну, Мозберг я купила 11 октября 2016 17... -го года. То есть два месяца, грубо говоря. И вот, ну и понеслось. вот и, и, и уже получается. А до этого опыта ж особо не было. Ну, с рух, это, с рух, нет, с естественно, был Сапсан, были тиры. Но ну, немного, да? Да, да. да. Был, был даже клубниковый. В 95-м году. Понятно. Вот, вот. Так вот, собственно говоря, за два месяца снова мозга человек уже начинает стрелять. Как тебе Мозберг? Мозберг тебе как? Внимание! После, после, Нового, после Новогодних каникул отличная тренировка Отлично почистили снег для зарядочки, да. А потом выстрелы, просто прелесть Спасибо тренерам, наставникам За душевную встречу после долгой разрывки А что отрабатывали? Э, отрабатывали первый выстрел Упражнение первое, второй выстрел э, С плиты на скорость и на умение холощения, которое было отработано за это время. Оп! внимание. Миссис первый. Да и тебя сейчас. Вперед чуть, чуть Первый не доводишь приклад еще в плечо, уже выстрел он. Дома нахолостил скидку, да? Известил. Кон -кон -кон -кон Контролируй мушку на первом выстреле. Торопишься и первый промах идет. Внимание! <вылит> То же самое. Как тебе ощущение от того, что у нас бурское стрельбище заработало? <вылит> ощущение самые радостные. Вот, наконец-то может быть это нелепое общение в группе. Путихомириться, общение обо всем, кроме стрельбы. А с другой стороны, опять главная боль, регистрации, тренировки, организации всего. Так спокойно было два месяца, да, вообще, спокойно, штиль. Вроде стрелковый клуб, и... Никто не достает стрельбой. Стрелковый клуб есть? Есть. Проблем есть? Нет. Да-да-да. отлично. А Сейчас это опять начнется. Патроны, стрельба. Когда у нас что там тренировка? Железо, туда, железо обратно. Снег я, убрать. Я щит прострелил. Ой-ой. Да, да, да, да, В общем, но его все, да? Я предлагаю вот размялись и хватит. <laughs> Еще месяцок отдыхать.